направь так чтобы точно было и только осторожно будь да, осторожен да. никуда не двигайся вот в это место направляй видно да, да. так сейчас я сниму. Так. Так, хорошо. поехали аккуратно смотрите Мы фактически и наружную поверхность можем немного обработать. И что? И внутреннюю поверхность, смотрите. Вот взяли с небольшим припуском. Так. И потом потихоньку, с малой подачей. Потому что резец нежный. Резец нежный. Не жесткий. Так, еще маленько прибавили. И растачиваем. Вот, еще маленько. Ну так как старопласт пластичный материал, мы можем обрабатывать... Видите, да? Практически глухую ступеньку сделали. Теперь глухое отверстие. Это. Теперь смотрите, вытарку на, на торце. Теперь что? Пробуем, пробуем в отверстие, которое уже предварительно сформировано растачивать. Ага. Uh -huh. mm -hmm.